Замельтишил, а, анчос, смотри, как бы он тебя не съел, вставать стал по каскадом, раз за разом, попер, Но моего братца уже забрал. Вот стою, Молодцы. Весело идут. Чудесно, чудесно. Сокол пришел. Эй! Скотина. Эй! Эй! Эй! Вот так отпугиваем. Уперли. Самка вот эта. Каждый день за декабрь 25 штук потерял. Вот так вот есть потихоньку. В основном всех оставлял, кто поигарит, они бедные и страдают в первую очередь. Только хотели садиться. Жалко, жалко. Она пришла, значит, голодная сегодня. У мало только попер. Смотри. Только начал кувыркаться. Осторожней, братец. Садитесь, садитесь. Без я вот он ее долбанул тот раз, она вернулась. Сейчас ходит опять низами. Хочет, видать, попасть к нему на обед. Все поздняки, поздняки все. А те уперли вверх. Хорошо еще не выпускал тех, кто заработал. Хорошо. Но это тоже зачистил. не возьмет будет ждать пока устанут так ну эти все поперли паузу надо ставить ну давайте родные покажите мне сегодняшнюю игру ну вот от тетери спасается, знает уже, что надо вверх уходить. Настоящую тягу хочу. Но две оставшиеся, вот эта вот тепельное стала поигарить, тоже стала поигаркой. Одна спускается. Играть стало хорошо. Стала спускаться. После стаи все уже сидят, все уже давно сидят, отдыхает, а она только начинает спускаться. Начала играть хорошо. Ножки я обрезал. Вот она, она, как спускается. А играть как стала чудесно. Устала оттянет а тянет. Молодец, одна ходит в облаках. Вот одна буса, Та только начала куркаться, А это стало играть хорошо. О. уже стоечку делает какую. na rozkrytie samého Вид хороший, <свист> мы большие, мы большие, гребли игра, Прям чудесно получилось. Всё. Вот она пошла, та-та-та-та-та-та, молодец, лопатит уже, уже заметил, что она может отвести стоечки и там вверху мотыляться. Любит летать. Это хорошо. Ты одного голубя закрыл уже для нее. Тот играет в шумный парень. Как раз для него. Ну, ну, ну. Вот она, вот она. Ай, красавица. Страшно же им, все равно они вверх идут и все. здесь не могут. Вот она, вот она, вот она. Опять срывается, опять. Ух, обои на гребле. Я уже сам боюсь. Хорошо, молодцы. Вот она, вот он. Ух, и винтит. И все, не может сесть. Ух. Красавица, красавец. красавец. О, молодец. Надо сесть быстренько. Сесть надо быстренько. Нельзя этот грёб, надо все вырезать под корень лохма. Партия спускается. Появилась. Солнышко вышло. В синем небе каждый по отдельности. Там ш... два штуки, тут три штуки, там. Так летают вот они. Так, так пригорят наши козы. Так, вот таких вот и оставляем на племя. Небо любили они потолки дырявили вот спускается спускается по вот они такую птицу я люблю уважаю Начинает подходить, баловаться. Оп, оп. Вот она. Бусая начала кувыркаться. Поздно. А уходит уже в точки. Там сизая. Еще одна. Две голубочки. оттянуты О, все, соединились. Соединились. Ладно. Да. Сизая. Все, начали спускаться. Самое опасное. Теперь сидит здесь на полях. Ну-ка давайте, спускайтесь. Надо сесть быстренько. Сесть надо быстренько. Нельзя этот греб, надо все вырезать под корень лохма. Ого, занула. У-у-у, что делает, молодец? Ух, как они пляж. Пляж утвостю. Вот это да. О, митраж. Ух, как красиво. О, митраж дают, а. мой пашет по взрослому но ну. идет идет до среднего лета пойдет встает и попер сейчас пойдет отрываться здесь тоже молодежь начинает прогозить позднее Зачистили. Зачастили. Зачистили, зачистили, тарахтелки. Ух, красиво. Ух. Ух, молодец, Сизы, как начал. Молодцы. Домой, домой, только домой. Ох, идти играть будут. Проворотами я всех оставил. Молодцы, не будем торопить их. Красавцы. Уф, уху, но хорошо хорошо черного ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, засидится хорошо пойдет сейчас час оторвется на игре О, пошел ох засиделся Они... Как они идут? Как они идут? Как идут? Как идут? А? Как идут? Расстаться чаще надо. У Сизы как зашло, как зачистил. Голубь будет. А. Всему свое время. У Сизы, как начал хорошо. Красавица. Красавица. время. Ух, как хорошо. Но ну, садитесь, красавцы. У каждой линии свое время. Раскрытие. Не торопись, братец. Не торопись, братец. Их, вот оно время. Время раскрытия голубей. А? Не знаешь, кого тут снимать. Не знаешь. Время сизых пришло. Время сизых пришло. Сизы начали кура